«Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону». Так что не так давно идея о том, чтобы правительство указывало вам, что вы можете есть, была своего рода безумная идея. Но теперь наши повелители ящериц решили больше не давать вам мяса. Ешьте вместо этого жуков. А никто не хочет есть жуков. Никто не сделал бы этого добровольно. Поэтому они просто потихоньку кладут его в упакованные закуски. Вы должны знать, едите ли вы насекомых, и мы сообщим вам об этом после перерыва, когда вы это сделаете. Итак, предположим, что вы едите упакованную пищу, и у вас случайно оказались Очки для чтения в пределах досягаемости, и вы решили посмотреть, что написано на этикетке. Что в этом продукте? Вам интересно. И на нем написано «устойчивое развитие». Что это значит? Как вы можете видеть на своем экране, оказывается, что многие компании используют термин «устойчивое развитие», чтобы намекнуть на сверчков, сверчков, как на стрекочущих насекомых. Так почему же сверчки попадают в ваши закуски? И хорошая ли эта идея? Стоит ли вам есть сверчков без вашего ведома? Доктор Марк Сибил присоединяется к нам для оценки. Привет, доктор. Это на самом деле очень серьезно. Теперь, во-первых, употребление насекомых в пищу является законом Соединенных Штатов в соответствии с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И да, сверчки содержатся в муке, сверчки содержатся в сладкой вате, а насекомые содержат много белка, мало жира и мало углеводов. Их едят в Африке, они едят их в Азии и в Мексике. Здесь их пока едят не так уж много людей. И я могу понять, почему. Я, конечно, не ем насекомых, но проблема в том, что у ВДА Такер есть стандартная дофигура. И именно так это звучит, очень слабо. И поэтому насекомые попадают в вашу пищу и в процесс выращивания, и в процесс обработки. Послушайте это. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешает, разрешает до 450 частей насекомых в коробке спагетти, 30 частей насекомых в плитке шоколада, 30 частей насекомых в банке арахисового масла, в специях и почти во всем, что вы можете назвать, там есть части насекомых. Сейчас это отвратительно, да, но я скажу вам еще кое-что. Как врач, у людей аллергии на эту дрянь, потому что насекомые очень похожи на моллюсков. Так что, если у вас аллергия на моллюсков, у вас может возникнуть зуд от любой из этих дряни. Вы можете оказаться в отделении неотложной помощи с проблемами дыхания. У вас может развиться астма, у вас может появиться сыпь. И я ничего не могу с этим поделать. Поэтому я очень обеспокоен небрежностью этого. Есть еще одна вещь, которую я хочу здесь затронуть, а именно то, что в настоящее время мы наблюдаем стремительный рост цен на продовольствие в нынешней ситуации. Яйца дорожают, как и мясо. И поэтому вы все чаще и чаще видите, как появляются эти насекомые. И Такер, я не удивлюсь, если в итоге у нас будет мандат на насекомых, согласно которому мы с вами должны есть насекомых. Что вы думаете? Это следующий мандат, который обрушится на нас, Такер? Наверное, и вы не хотите, чтобы яйца взбесились, я могу вам сказать. Но мой вопрос в том, чем сверчок, который, очевидно, является модным насекомым, материально отличается от таракана. На самом деле он вкуснее. Он хрустящий, он может быть ароматным. Раканы действительно скользкие, и вы не знаете, в каком направлении они движутся, но я все еще не могу заставить себя съесть их, хотя сейчас они в муке. И даже несмотря на то, что у них есть закуски для крикета с белым чеддером и кузнечики. Это не для меня. Я придерживаюсь этого. Пока это не крысы, новое белое мясо. Нет, на самом деле я предпочту говядину. Доктор Марк Сигел, спасибо вам за ваш медицинский вклад этим вечером. Спасибо Такеру. Вы когда-нибудь замечали, что во всей перегруженной персоналом администрации Байдена нет ни одного человека, чья работа состоит в том, чтобы объявлять хорошие новости, ни одного. Есть уже знакомая нам должность нападать на средний класс. Они, как правило, очень заняты. Есть департамент новых и контрпродуктивных войн. Эти люди никогда не спят. И, конечно же, есть всемогущее управление по борьбе с истерией, которое следит за тем, чтобы каждый живой американец был напуган тем или иным от завтрака до постели. Но здесь нет офиса хороших новостей. Это то, о чем люди Байдена никогда не задумывали. Поэтому вчера администрация казалась немного неловкой, может быть даже застенчивой, когда объявила лучшую новость из всех, которая заключается в том, что эра ковид наконец-то прошла. В течение трех лет США жили в условиях постоянного правительственного чрезвычайного положения, объявленного ковид. На данный момент, оглядываясь назад, никто не может согласиться с тем, в чем был смысл этого. Конечно, никто не стал здоровее, это точно. В любом случае, это заканчивается хорошо или плохо. Технически чрезвычайная ситуация продлится до мая. Это позволит администрации Байдена перелопатить еще несколько грузовых самолетов, набитых налоговыми долларами, донором в так называемой отрасли здравоохранения. Но это все. Это последние вздохи страха перед Роной. Мы закончили. И это прежде всего означает, что мы наконец-то можем перейти ко второй, гораздо более приятной части программы, где мы наконец привлекаем к ответственности людей, которые сделали то, что они только что сделали с нами. И первым в этом списке был бы Джо Байден. На данный момент Байден обладает функциональным IQ офисной мебели, но его инстинктивная злобность остается нетронутой. Поэтому Байден как только он вступил в должность, не терял времени даром, обвиняя американцев в вирусе, созданном Китаем а затем используя пандемию, чтобы натравить соседей друг на друга. Это была самая жестокая и вызывающая разногласия вещь, которую любой президент когда-либо делал со своей собственной страной, потому что вы забыли, как это выглядело. Вот так. Я объявляю, что Министерство труда разрабатывает чрезвычайные правила, требующее, чтобы все работодатели составили более сотрудниками, в которых вместе занято более 80 миллионов работников, обеспечивали полную вакцинацию своей рабочей силы или показывали отрицательный тест не реже одного раза в неделю. Vaccinated, мы собираемся защитить вакцинированных работников от непривитых коллег. Мы были терпеливы, но наши пациенты на исходе. Последнее, что нам нужно, это неандерталец, думающий, что пока все хорошо. Снимите маску, забудьте об этом. Для непривитых мы смотрим на победителя тяжелой болезни и смерти для непривитых. Для них самих их семей и больницы, которую они скоро переполнят наши пациенты на исходе американцы. Если вы хотите сделать непроверенный экспериментальный снимок МРНК у компании, которая купила иммунитет у Конгресса против будущих судебных исков, вы эгоистичный неандерталец. Что еще хуже? Вы убийца. Вы буквально-буквально убиваете своих собственных соседей. Хорошая новость в том, что вы скоро сами умрете, потому что вы этого заслуживаете. Так сказал Джо Байден. Президент сказал это своему собственному народу, и это, конечно, была ложь. Оставляя в стране его потенциально ужасающие побочные эффекты, укол сработал не так как рекламировалось. Извините, это просто не сработало. Он не уберег людей от смерти, даже не помешал им самим передателям заразиться ковидом. И именно поэтому вакцинированные люди до сих пор носят маски. Все это знают, но Джо Байден никогда ничего из этого не признавал, и федеральное правительство не нанимало тысячи хороших людей, лучших людей, морских котиков, медсестер. врачей скорой помощи, пожарных, пилотов авиакомпаний, людей, которых уволили с работы за то, что они сделали то, что получилось. Это было довольно твердое медицинское решение. Кстати, никто не когда не объяснял, почему было аморально каким-то образом лечить ковид до того, как пациенты перешли на респираторы. Почему? Что такого плохого было в терапии и вермектином и моноклональными антителами? Мы до сих пор не знаем. Администрация по-прежнему не говорит нам, откуда взялся вирус, хотя, очевидно, они знают ответ. Но сейчас самое время выяснить это. Нам нужна комиссия по установлению истины и примирению, чтобы разобраться в том, что мы только что пережили. И давайте надеяться, что мы получим ее очень скоро. Но в то же время, поскольку мы находимся в Вашингтоне, конец эпидемии ковид. Прекращение чрезвычайной ситуации, создавая дает гораздо более насущную политическую проблему для ответственных людей. Демократическая партия не может управлять страной без чрезвычайных ситуаций. Если общественности когда-нибудь будет позволено успокоиться достаточно долго, чтобы ясно мыслить, могут возникнуть неудобные вопросы. Подождите минутку. Если мой ребенок не может поступить в хороший колледж или работать в крупной компании, потому что он белый, как этот системный расизм может быть реальным? И если это реально, то почему я не могу просто сменить расу? Как все эти люди по телевизору всегда меняют свой пол, просто пожелав этого? Каков же вы можете себе представить, если люди начнут задавать подобные вопросы, это будет плохо, это будет катастрофа. Совершенно очевидно, что Демократическая партия нуждается в новой чрезвычайной ситуации, по крайней мере до тех пор, пока мы не начнем посылать наземные войска в Украину, и население снова не впадет в подобающую истерику. Так что, поскольку им нужна чрезвычайная ситуация, они ее нашли. И новая чрезвычайная ситуация оказывается старой чрезвычайной ситуацией, которая является белым расизмом. Сейчас, к сожалению для Демократической партии, белый расизм — это такой товар, как кедровые доски, найти которые становится все труднее. В наши дни очень мало безоружных чернокожих убивают белые полицейские. Где Джордж Флойд, когда он вам нужен? Поэтому вместо этого в крайнем случае они удовлетворились безоружным чернокожим мужчиной, убитым чернокожими полицейскими. О чем, как они сообщили нам, тем не менее, несмотря на все видимости, все еще является продуктом белого расизма. И Барак Обама с энтузиазмом соглашается. Это переулок Барака Обамы. Он дважды избирался президентом по такого рода вопросам. Поэтому он сразу же бросился в самую гущу трагедии в Мемфисе, чтобы напомнить нам, что это сделали белые республиканцы из среднего класса. Кровь на их руках. Доктор Кинг, родний Кинг, Трейвен Мартин. Все они плоды превосходства белых. Это правда. Как объяснил Обама в Твиттере, вы можете узнать гораздо больше о том, насколько это правда, на его веб-сайте. Хорошо. Поэтому мы решили пойти туда. Сегодня мы зашли на веб-сайт фонда Обамы и нашли там целый раздел о том, как мы должны продолжать финансировать полицию. Да, люди все еще говорят это. Цитирую, такие города, как Лос-Анджелес, Балтимор и Филадельфия сократили бюджеты своих полицейских управлений, пояснил фонд Обама без смеха. Эти сокращения сделали финансирование более доступным для других элементов общественной безопасности, таких как доступное жилье. Не так ли? Потому что доступное жилье – это общественная безопасность. Если только это доступное жилье не находится в Чикаго или Балтиморе, в этом случае вы, скорее всего, будете убиты. Но в чем бы ни был смысл, сделайте три шага назад. Барак Обама, бывший президент, напрямую связан с последним фальшивым преступлением на почве ненависти в Америке. И вы должны задаться вопросом, почему он не делает это для себя. На данный момент Обама ушел. В он, Он живет на Марта Свиньярд вместе со всеми другими богатыми белыми людьми. Он делает это ради своей жены, своей жены, у которой никогда не было настоящей работы и, по видимому, она чувствует себя немного беспокойно, приближаясь к 60 годам. И именно поэтому вы, возможно, заметили, что через 6 лет после отъезда из Вашингтона Мишель Обама снова в новостях. У нее есть новая книга, медиатур и даже название для себя пешеходной тропы, финансируемой из федерального бюджета в Атланте. Почему она появилась таким образом? Возможно, на то есть причина. На самом деле, если бы вы не знали ничего лучше, если бы вы приехали в эту страну из другой страны, пытаясь выяснить, что происходит в США. Вы могли бы ошибочно принять то, что Мишель Обама делает прямо сейчас, за начало президентской кампании. Итак, во-первых, у вас искусственная паника по поводу белого расизма. Это ключ к разгадке. Но решающий фактор – менопауза. В отличие от любой другой женщины старше 50 лет за всю историю человечества, Мишель Обама с грустью сообщала вам, что у нее менопауза. Неясно, где она ее подхватила. Возможно, в Эдгартауне была вспышка болезни, но это плохо. В какой-то момент, Мишель Обама набрала до шести фунтов. Вы не представляете, как сильно она страдала. Давайте выразимся так. Выжившая после марша смерти с дубинкой, она смеется над вами. Вы не можете понять ее боль. Посмотрите, как она говорит об этом по телевизору. Я все еще физически активна, и теперь моя цель. Вместо того, чтобы обнимать Мишель Обаму, я просто хочу продолжать двигаться. Просто продолжайте двигаться. Если я могу ходить, двигайтесь. Мне не нужно бегать. Мне не нужно побеждать всех. Поэтому мне пришлось изменить то, как я я вижу себя в своем медицинском пространстве. Я никогда раньше не взвешивалась, я не пытаюсь придерживаться цифр, но когда у вас менопауза, у вас это медленное ползание. У вас такая медленная ползучесть. И нет, она говорит здесь не о Джо Байдене, который технически является одним из самых медленных ползунов в Америке. Она говорит о своих собственных бедрах. А теперь скажите, почему Мишель Обама рассказывает вам о своих бедрах в период менопаузы в телешоу? Возможно, потому что она сумасшедшая нарциссистка, которая думает, что ее собственные бедра вам интересны. И это, конечно, правда, но могут быть и другие причины. Учтите, что сегодняшняя газета Вашингтон Пост выразила глубокое недовольство нынешней наследницей Джо Байдена Камалой Харрис. Теперь Харрис — женщина, которая даже не может последовательно произнести свое собственное первое имя. И она, возможно, не годится, как следует из сообщения на пост руководителя этой страны. И мы цитируем. «Некоторые демократы обеспокоены политическими перспективами Харриса», — говорится в газете. «Они обеспокоены тем, что у нее может не хватить, цитирую, политических навыков, чтобы выиграть национальную гонку». Вау, подождите второго бледного колонизатора. У Камалы Харрис нет навыков? Разве это не расизм? Как сообщает пост, да, это так. Цитирую, некоторые члены партии опасаются, что американцы просто не желают избирать цветную женщину президентом. Особенно учитывая расизм и сексизм, которые, как они видят, появляются в последние годы, потому что сейчас их стало больше. Итак, вот в чем проблема демократической партии. Нынешний вице-президент абсолютно некомпетентна и всеми ненавидима, включая ее сотрудников и, возможно, ее мужа, который буквально поцеловал ее в маске. Мы не осуждаем, но вы можете убедиться в этом сами. Значит, она вам не нужна, но вы не можете просто бросить ее ради белого чувака. Извините, это несправедливо. «Так что же вам делать дальше?» о, хороший вопрос. И оказывается, что это вопрос, над которым Мишель Обама, похоже, думала в последнее время. Вот она здесь этой осенью рассматривает вопрос о том, должен ли ее престарелый старый слуга, извините ее, дорогой, дорогой друг Джо Байден, удостоить эту страну еще одного президентского срока. Смотрите. Это тяжелая работа, и я думаю, что он делает все, что в его силах, в некоторых сложных обстоятельствах. Вы надеетесь, что президент Байден снова будет баллотироваться в 2024 году? Я должна буду посмотреть. Причина, по которой я не говорю об этом, заключается в том, что я знаю, каково это быть по другую сторону всего этого. И я думаю, что это личное решение. Я не хочу быть одной из миллионов людей, которые решают, что ему следует делать. Он делает здесь паузу как может, так как баллотируется ли он снова. Мишель Обаме придется сделать здесь гораздо более длительную паузу, сопровождаемую усталым вздохом. Ей придется процитировать, нужно посмотреть на Джо Байдена, нужно посмотреть. Вопрос в том, придется ли остальным из нас видеть намного больше Мишель Обамы в ближайшие два года. Кендис Оуэнс, ведущая подкаста Кендис Оуэнс. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Большое спасибо, что пришли. Как вы думаете, сколько еще Мишель Обамы мы увидим в период между сегодняшним днем и, скажем, январскими праймерис? 2024 Года. Я думаю, вы совершенно правильно поняли. Я думаю, что мы будем часто ее видеть, и я знаю, что нам всем было интересно, кого они собираются выставить в качестве кандидата. Стало совершенно ясно, что СМИ бросают Джо Байдена, не так ли? Внезапно они получили возможность критиковать ноутбук Хантинга Байдена. Они могут взглянуть на всю его коррупцию и вещи, которые они не хотели делать в течение первых четырех лет его президентства. Таким образом, они по сути говорят: мы больше не прикрываем вашу спину. Теперь мы говорим, что вы действительно совершаете плохие поступки. И, может быть, он не просто иногда бывает забывчив. Может быть, он на самом деле маразматик И мы не собираемся двигать его в качестве кандидата. Напрашивается вопрос: будут ли они баллотироваться дальше? Это то, что они делают. Вы правы. У вас есть сексизм, от которого я думаю, люди устали после Хиллари Клинтон. Мы понимаем это. Мы все ненавидим женщин. По мнению левых, мы все же ненавистники. И они баллотировались от Хиллари, но она не победила. Когда они баллотировались от Байдена, конечно, это был расизм. Это было так. Все расисты. Это была пандемия Ковид. Вы правы насчет этих чрезвычайных ситуаций. Что я скажу о Мишель Обаме? Так это то, что я думаю, что она умнее, чем участвовать в гонке Джастрейс, потому что люди забывают об этом. Но Обама была чем участвовать в гонке. Джастрейс в первый раз, когда он бежал. Он отказался отвечать на эти вопросы. Я думаю, что то, что она делает, и причина, по которой она говорит о своей на паузе, это обращение к Апри. Она обращается к женщинам из пригорода, потому что это та группа людей, которую Байден потерял, верно? Поэтому она думает, что делает себя привлекательной для женщин из пригорода, и если она помнит ответы, то основные ответы вроде «Как вас зовут?» — вещи, которые Джо Байден не может вспомнить, как зовут ваших детей, с которыми она может справиться, потому что она знает, что за ней будет полная поддержка средств массовой информации. Так что я не сомневаюсь, что они выдвигают ее кандидатом, потому что я не знаю, кого еще они должны выдвинуть. Это все. Скамейка тонкая. Гэвин Ньюсом возглавляет наихудшее управляемое государство в американской истории. Я не думаю, что на данный момент по этому поводу действительно много споров в буквальном смысле. И потом Камала, Камала, Кармела, как бы ее не звали, она не может решить, что делать. Любой, кто смеется над идеей о том, что Мишель Обама станет президентом, должен помнить, что Джо Байден президент. Совершенно верно. И именно поэтому я бы не стала смеяться. Я бы не стала смеяться над этим, потому что она, конечно, намного более сильный кандидат, чем Джо Байден, которому даже не пришлось ходить ни на какие митинги. У него была куча машин, которые сигналили ему. Это определенно то, над чем стоит серьезно подумать. И я не знаю, в чем был бы смысл. Наверное, просто притвориться, что все меняется. Мы знаем, что это просто продолжение администрации Клинтона от Обамы до Байденов. Это одно и то же но я думаю, что люди верят, что все действительно изменилось, если у них будет другой человек. И они просто почувствуют облегчение от того, что им не придется снова бороться за Байдена и притворяться, что он законный президент. И он, очевидно, даже не может провести приличную пресс-конференцию или вообще поговорить со СМИ. И, конечно же, Камала, Камала, как бы вы не произносили ее имя, никто не воспринимает ее всерьез. У нее есть этот фактор Хиллари. Она просто неприятна. Вы ставите ее перед камерой, уходите и как бы спрашиваете, о боже мой, что это было? Она мне не нравится, и я не знаю почему. Вы не можете толкать, объяснить, в чем дело, но они ни за что не собираются участвовать с ней в выборах, и я думаю, что Мишель Обама будет ее кандидатом. Я думаю, вы правы. Я действительно так думаю. Рад вас видеть. Кенет Оуэнс, большое спасибо. Спасибо, что пригласили меня. Вы не должны этого замечать, потому что мы отказались от природы. Это не имеет значения. Важно наши намерения, потому что мы Бог. Но если вы внимательны, то, возможно, заметили, что самые крупные млекопитающие в мире умирают без всякой видимой причины, и их выбрасывает на берега а средина Атлантических штатов. Только что это повторилось. Мы живем в эпоху, когда почти каждое утверждение, которое вы слышите публично, верно с точностью, да наоборот. Так что вас, вероятно, не должно шокировать, что люди, которые меньше всего заботятся о мире природы, являются самопровозглашенными защитниками окружающей среды. Они с радостью разрушат его ради прибыли. Они заставляют нефтяные компании выглядеть глубокими защитниками окружающей среды. И если вы в этом сомневаетесь, взгляните на то, что происходит у восточного побережья Соединенных Штатов. Так называемые зеленые... НПО, поддерживаемые, конечно, людьми, которым они дают деньги в администрации Байдена, поддерживают строительство огромных морских ветряных турбин, которые, по-видимому, убивают большое количество китов. Только за последние два месяца по меньшей мере 10 мертвых китов выбросились на берег в Нью-Йорке и Нью-Джерси. И в понедельник это повторилось. 35-футовый самец горбатого кита погиб и был выброшен на берег на пляже Лида в округе Насау и на Лонг-Айленде. Брюс Блейкман, исполнительный директор округа Насау. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Мистер Блейкман, большое вам спасибо, что пришли. Это похоже на одну из тех историй, что поскольку либералы хотят спасти китов, или делали это, когда я был ребенком, можно подумать, что нам будет уделено ужасно много внимания. Но похоже, что никто не хочет об этом говорить. Почему это так? Во-первых, я очень забеспокоился, когда семь китов выбросило на берег Нью-Джерси, потому что, очевидно, мы находимся всего в нескольких милях от Нью-Джерси. А затем, когда я узнал вчера, что кит выбросился на наши берега здесь, на пляже Лида в округе Насао, очевидно, я забеспокоился, потому что я знаю, что в океане ведется строительство. Я думаю, что когда у вас так много этих крупных животных, которых выбрасывает на берег мертвыми, мы должны сделать паузу и выяснить, почему это происходит. Мы должны это выяснить, потому что морская жизнь – важная часть жизни в округе Насау. У нас есть киты, у нас есть тюлени, у нас есть дельфины, и у нас здесь потрясающая рыбалка. Люди переезжают сюда, потому что они хотят наслаждаться пляжами, дикой природой и водой. Так что это вызывает озабоченность и требует расследования. Ну, я бы сказал, и это очень странно, учитывая, что если вы хотите перевести своих коров на новое пазлище, и там водится какая-нибудь редкая саламандра, федеральное правительство закрывает его. Они очень встревожены тем, что убивают животных. И это, кстати, не так уж плохо. Но здесь самые большие млекопитающие в мире умирают необъяснимым образом. И в этом нет никакого любопытства. Я просто думаю, что это самая странная вещь, которую я когда-либо видел. Да, послушайте, есть много людей, которые не неискренни. Они не могут найти баланс. Это все равно, что говорить о том, чтобы стать полностью электрическими. Это было бы опасно для нашей Америки, для того, как мы живем. Ископаемое топливо всегда будет существовать, по крайней мере, при моей жизни. И, конечно, альтернативная энергетика тоже важна. И у вас должна быть альтернативная энергия. Но дело в том, что должен быть баланс. И, по сути, есть люди, которые никогда не смогут достичь этого баланса, если это не принесет им пользы. И в этом случае я очень удивлен, что больше защитников окружающей среды и, конечно же, людей, которые занимаются защитой морской жизни и животных, не высказываются по этому поводу и, по крайней мере, не просят провести расследование относительно того, есть ли какая-либо причина-следственная связь между гибелью этих китов и строительством и гидролокатором, который используется. Меня использовали. Да, есть много американцев, которые глубоко заботятся о мире природы, об окружающей среде, но профессиональные экологические группы, очевидно, это проститутки и озноб. Если вы вы разрушаете окружающую среду. Вы не спасаете окружающую среду, я бы сказал. Брюс Блейкман, я очень ценю то, что вы готовы говорить об этом публично. Исполнительный директор округа Насау. Спасибо вам. С Таким образом, вы можете возмущаться людьми, управляющими нашей страной, продающими нашу страну Китаю, и вы должны возмущаться. Но это совсем другое дело, чем желание вступить в войну с Китаем, войну, в которой у нас нет уверенности, что мы победим, мягко говоря. Но в памятной записке своим войскам четырехзвездочный генерал ВВС Майк Минихан Хан написал такую цитату, «Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году». Сиси -си обеспечил себе третий срок и объявил свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году и дадут повод, сэр. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году и будут предлагать отвлеченную американскую команду. Разум и возможности совпадают на 2025 год. Так что же мы должны из этого извлечь? Еще раз, вы можете быть глубоко скептичны, фактически враждебны по отношению к Китаю и все еще беспокоиться о том, чтобы начать войну с Китаем. Джимми Дор, ведущий шоу Джимми Дора. Он присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы оценить ситуацию. Джимми, должны ли мы обращать внимание на подобную памятку? Как вы думаете, что это значит? Я думаю, это означает, что Соединенные Штаты пытаются спровоцировать и поссорить крысу с другой ядерной державой, не так ли? Это то, чего мы должны были бояться, того, что должно было произойти с Дональдом Трампом, не так ли? Он сумасшедший человек, который собирается положить палец на ядерную кнопку, и теперь у нас есть слабоумный Джо, который брицает оружием с двумя ядерными державами. И они используют корпоративные СМИ, спонсируемые военно-промышленным комплексом, чтобы заставить американцев подбадривать его. А почему американцы приветствуют это? Ведь они понятия не имеют, что на самом деле происходит с их внешней политикой. И что еще хуже, они понятия не имеют, что они понятия не имеют, что они понятия не имеют, что происходит с их внешней политикой. У нас есть 400 военных баз, окружающих Китай со времен Корейской войны. Неужели мы действительно думаем, что Китай готовится в том в Соединенные Штаты. Потому что, говорю вам, это не так. Они делают все, что мы используем в Соединенных Штатах. Почему? Потому что те же самые люди, которые хотят этой войны, это те же самые люди, которые заняли хорошие рабочие места на производстве в Америке, превратили их в низкооплачиваемую паршивую работу, а затем отправили их в Китай, и тогда мы злимся на них за систему, которую мы создали, если они настолько коррумпированы. В том-то и дело, что американцы понятия не имеют, насколько коррумпировано их правительство. Они думают, что наше правительство просто обычное коррумпированное, как, например, Трамп дал своему сыну работу, или Байден дал своему ребенку работу без явки на границе с Украиной. Это не так. Все это коррумпировано. Военный бюджет в 800 миллиардов долларов – это 800 миллиардов долларов коррупции. Почему у нас должно быть 8-900 военных баз вокруг? Мы те, кто провоцирует эту войну. Точно так же, как мы спровоцировали войну на Украине, мы сейчас провоцируем войну с Китаем. А кому это выгодно? Я скажу вам прямо сейчас, ваш враг не Китай, ваш враг не Россия. Ваш враг – военно-промышленный комплекс, который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 что это там, потому что они собираются украсть какие-то природные ресурсы у другой страны. Пока все кричат о том, какой плохой парень Путин за вторжение в Украину, Соединенные Штаты в настоящее время оккупируют третью часть Сирии. А какая это третья часть? Это третья часть, у которой есть нефть. И откуда мне знать, что мы там для того, чтобы украсть их нефть? Ведь президент Соединенных Штатов так считает. Мы даже не получаем экономической выгоды. Вот что я имею в виду, конечно, в этом-то и загвоздка. Джимми Дор, я вам очень признателен. Спасибо. С удовольствием. Итак, вы смотрите на нашу южную границу с глубоким разочарованием и яростью, полностью меняя страну. 7 миллионов человек пересекают ее. Это шутка. Кто это позволяет? Алехандро Майоркас это позволяет. Он парень, отвечающий за это. Он не был наказан за это. Трампу дважды объявляли импичмент по причинам, которые вы даже не можете вспомнить. Они были настолько легкомысленными. Алехандро Майоркас все еще там, все еще ухмыляется по телевизору. Наконец-то у члена Конгресса-республиканца есть план привлечь этого человека к ответственности. Он планирует объявить об этом прямо в этом шоу. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был сегодня в Вашингтоне, пытаясь заручиться поддержкой полномасштабной войны против России, с которой, по его мнению, Америка должна бороться. Джонсон встретился с членами Конгресса. Он дал интервью средствам массовой информации. В какой-то момент он подумывал о том, чтобы прийти на это шоу, чтобы доказать свою правоту, и мы были рады его видеть. Борис Джонсон — известный, эрудированный и красноречивый человек. Если бы в политике был хоть один человек, который мог бы объяснить, как Третья мировая война против России могла бы предположительно укрепить Запад, а не только еще больше расширить возможности Китая, это, вероятно, был бы Борис Джонсон. Но, по-видимому, он не может этого сделать. Ранее сегодня вечером Джонсон передал наше приглашение. Мы были разочарованы, но если он когда-нибудь передумает, мы всегда рады ему так, что государственные школы Калифорнии одни из худших в мире, конечно, в англоязычном мире. И это отчасти благодаря Гавину Ньюсому, губернатору. Но это не помешало его семье зарабатывать много денег на этих школах. У Трейса Галлахера из Фокса есть такая история. Привет, Трейс. Привет, Такер. В зависимости от того, какой опрос вы изучаете или смотрите, государственные школы Калифорнии занимают где-то от 44 до 48 места в стране. Но по данным наблюдательной группы, открывшей книги, Дженнифер Сибил Ньюсом, жена губернатора Калифорнии, заработала от одного до 2 миллионов долларов. Взимая с государственных школ Калифорнии до 599 долларов с каждой за трансляцию своих фильмов. Она называет их документальными фильмами, но определение документального фильма — это фильм, в котором представлены фактические данные. И как отмечают многие критики, фильмы Сибела Ньюсома, такие как «Маска», в которой вы живете, на самом деле это просто подробный рассказ о том, почему мужчины представляют такую большую социальную проблему. А затем, в свою очередь, цель состоит в том, чтобы возложить вину на мальчиков третьего и четвертого классов ожидать, что они исправят указанную проблему. Неясно, исправили ли фильмы Сибела Ньюсома проблемы общества, но они, безусловно, нарушили школьную политику. Потому что, как сообщается, в фильмах содержится изображение обнаженных женщин в компрометирующих позах, а также множество ненормативной лексики. Один школьный суперинтендант в районе Сакрамента сказал, что фильмы не следовало показывать в его классах, потому что они не подходят для учащихся начальной и средней школы. И примечательно, что Сибел Ньюсом не раскрывает, Какие группы и организации покупают и лицензируют ее фильмы? Что может вызвать этические проблемы, если, например, ее муж будет добиваться более высокого поста, если такое возможно? Такер, если такое вообще возможно. Великий Трейс Галлахер, вы можете смотреть Трейса каждый вечер в полночь на канале Fox News. И мы советуем вам это сделать. Так что никогда в истории Джобса ни у кого не было более водящего в заблуждение названия должности, чем Алехандро Майоркас. Он министр внутренней безопасности. Он ничего не сделал для укрепления, а вместо этого многое разрушил для нашей внутренней безопасности. Он оставил границу открытой и солгал об этом. Миллионы, миллионы и миллионы и иностранных граждан, личности которых мы не можем подтвердить, объявились, им помогли наркокартели, и они приехали в нашу страну, чтобы остаться навсегда и жить за государственный счет. Все. Все это реально. Энди Биг знает, что он действительно представляет штат Аризона и Конгресс, и он очень расстроен этим. Сейчас он присоединяется к нам. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Вы смотрели это. Это сильно повлияло на ваш штат и ваш округ, сильно пострадало и то, и другое. Как, по-вашему, Конгресс должен отреагировать? Такер, спасибо, что пригласили меня. Я думаю, что подходящим ответом будет сделать то, что сказали основатели. Вы отстраняете кого-то от должности, государственного должностного лица, который наносит ущерб обществу и нарушает общественное доверие, и это импичмент. И я думаю, что это, честно говоря, самое неотложное средство, которым мы должны воспользоваться вместе с Алехандром Майоркасом. То, что он сделал, абсолютно, на мой взгляд, бессовестно. Он буквально атаковал сущность этой страны, посягнув на географическую целостность. И он так сильно меняется. Он подверг стольких людей опасности. У нас здесь террористы, которых никогда бы здесь не было. У нас есть члены преступных группировок, и у нас здесь более миллиона человек. Мы понятия не имеем об их происхождении, куда они отправились, потому что они просто уехали в страну из-за его политики. Я имею в виду, если вы не можете объявить импичмент министру внутренней безопасности за то, что он разрушил национальную безопасность и позволил вторжению без преувеличения вторжению, которое произошло в его часы, тогда за что вы можете кого-то обвинить в импичменте. Я думаю, что это совершенно правильно. И поэтому я слышал, как люди говорили, Энди, он не совершал уголовного преступления. И я сказал, тяжкие преступления означают, что вы государственное должностное лицо, что вы нарушили общественное доверие, и вас нужно отстранить. Посмотрите только на ущерб, который он при он пришел и, по сути, избавился от всех полисов, которые работали. У нас был сектор Юма, Такер. В последний год правления Трампа эта политика сократила количество столкновений до менее чем 9 за весь финансовый год. В прошлом году только в этом секторе было более 360 столкновений. А затем вы растягиваете это вдоль всей южной границы и толкаете на 3 миллиона столкновений и еще миллион людей, которые вошли и ушли. И это те люди, которые привозят наркотики, это торговля людьми, секс-торговля. Они подвергли эту страну риску. И, честно говоря, первое, что происходит, когда страна фактически разваливается, это когда вы теряете свою географическую целостность. И госсекретарь Майоркас, это его главная работа. И он умышленно навязал нам свою собственную опасную политику. Это не халатность, это не некомпетентность, это умышленно. Да, это уголовное преступление. Он игнорирует закон. Закон, принятый Конгрессом. Он не избран. Он бюрократ. Конгрессмен Бикс из Аризоны рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо Такеру. Так что Камала Харрис, вероятно, никогда не станет президентом, даже при фальсифицированной системе, которая зашла слишком далеко. Она просто слишком ужасна. Но это не значит, что она не может продолжать развлекать нас. И у нее есть новая кассета, на которой она рассказывает американцам, о космических путешествиях. Следите за новостями. Вашингтон пост объявила, что люди, возглавляющие демократическую партию, не думают, что Камала Камала, чтобы не задумал вице-президент. Она не может заменить Байдена. Но она все еще может околачиваться поблизости и чертовски развлекать остальных из нас. Вот она сегодня говорила об астронавтах. Это так здорово, смотрите. Это подводит меня к 30 мая 2020 года. Боб и Дук вернулись в космический центр Кеннеди. Они облачились в скафандры, они помахали своим семьям и поднялись на лифте почти на 20 этажей. Они пристегнули к своим семенам тысячи галлонов топлива, а затем стартовали. Да, они это сделали. Да, они это сделали. Они это сделали. Представьте себе, что ваша самая тупая, самая назойливая воспитательница детского сада принимает тонну кислоты, а затем становится вице-президентом. Она не трезва. Это было похоже на мискалин или что-то в этом роде. Завтра обновим историю, которую мы вам обещали. Подруга Безоса на его гигантской ракете Винер отправилась в космос.